Здорово! Ну... Как ты? Сегодня мы с тобой поговорим о грядущем обновлении на Барвиху КРМП. Улица России постепенно окутывает снегом, а соответственно зима должна прийти на Барвиху. Хэллоуинский вент подходит к своему логическому завершению, а следовательно обменник тыкв осталось ждать совсем недолго. Будет ли Черная Пятница на Барвихе? Будут ли распродажи и какие отсылки и пасхалки оставляют для нас с тобой разработчики? Обо всем об этом мы поговорим в сегодняшнем видео. А перед с началом данного ролика я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барби И условия данного розыгрыша как всегда просты. Тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видео, ведь теперь такие розыгрыши проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать любой комментарий от 4 слов. Количество комментариев не ограничено. Итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я, как и всегда, подведу у себя на канале во вкладке «С сообщество в эту субботу. Удачи! Ну а начнем мы с тобой с того, что разработчики совершенно недавно оставили для нас с тобой некую отсылку на то, что нас ждет уже в ближайшем обновлении. Не так давно у нас происходил массовый слет домов и квартир. И все, кто подписан на официальную группу ВКонтакте Барвихи РП, была отправлена массовая рассылка с сообщением, где конкретно написано о том, что попробуй испытать свою удачу, поймай квартиру на слете с чердаком, который тебе уже в скором времени пригодится которому ты сможешь подзаработать как ты уже наверняка знаешь имея свой личный дом свою личную квартиру и прокачав ее полностью ты можешь забраться на свой чердак и на данном чердаке мы с тобой можем открывать и использовать меню крафта здесь мы можем крафтить различные предметы и ресурсы данные чердаки были добавлены довольно давно на проект если не ошибаюсь это было сделано еще в весеннем обновлении барвихи рп но в связи с последним сообщением от разработчиков в связи с такими намеками я думаю отсюда может вытекать лишь два варианта Первый нам добавят что-то новое в меню крафта но меня смущает конкретно фраза что мы сможем благодаря этому заработать так что скорее всего как лично мне кажется нам все-таки введут наконец-таки новую механику выращивания конкретно вот этих запрещенных веществ и тут очень важный момент я надеюсь разработчики подойдут к этому делу осмысленно если уж и добавлять такую систему добавлять такую механику то я думаю было бы здраво добавить какого-нибудь нового NPC персонажа, который бы скупал у нас абсолютно в любых количествах данное запрещенное вещества по интересным ценам. То есть представь такая картина. С утречка ты такой зашел на сервер, закупил где-нибудь по дешевке семена, отправился на свой чердак и посеял данные семена, после чего отправился по своим делам. И уже буквально в этот же вечер, ты возвращаешься на свой чердак, чтобы собрать урожай. И после чего отправляешься на какую-нибудь метку, к определенному NPC персонажу и сбываешь ему всего, выращенные тобой запрещенные вещества. За что получаешь, так скажем, пассивный доход. Лично как по мне, это была бы реально новая интересная механика ведения нелегального бизнеса на проекте. А что ты думаешь по этому поводу? Напиши мне в комментариях. Я думаю, данную механику нам введут уже в ближайшем обновлении, конкретно в зимнем обновлении, потому что, как я тебе уже сказал, зима все же наступила, а соответственно и улицы Барвихи должны усыпать снегом. Также я очень надеюсь, что разработчики наконец-таки новую механику новую систему выдачи кредитов кредитов под залог автомобиля или твоей квартиры ведь интерьеры данной системы уже существуют на проекте но к сожалению пока что мы не можем воспользоваться данной механикой. что касается черной пятницы на барвихе по всему миру сейчас проходят различные акции и распродажи и я скажу тебе по секрету у меня есть информация от разработчиков что черная пятница не пропустит и нас с тобой на барвихе нас ждут также машины распродажи автомобилей аксессуаров и скинов к сожалению я пока не могу назвать тебе точную дату потому что просто-напросто не имею на это права. но скажу тебе лишь одно это произойдет уже совсем скоро так что готовь бабки лично я буквально недавно на такой распродаже закупил себе огромный автопарк по очень низкой цене по той цене за которую можно слить эти автомобили просто-напросто в гос то есть ты можешь либо на этом хорошенько подзаработать как это сделал лично я либо набрать себе хороший автопарк погонять на этих тачках сколько тебе захочется и не парясь о том что в любой момент если тебе пригодятся твои деньги ты всегда сможешь слить данные автомобили в гос за те же деньги то есть ты абсолютно ничего не потеряешь но лучше всего на этом конечно же подзаработать всех мучает вопрос когда же нам все-таки добавят обменник обменник я думаю нам точно также добавят вместе со всем остальным в ближайшем зимнем обновлении я не думаю что разработчики будут нам лить все по частям то есть сначала добавят зимнюю карту лишь только потом добавят обменник потом введут какие-то конкретные механики я думаю нас ждет как всегда какая-то суммарная совокупность всего того что для нас готовят разработчики последнее время также не исключено что нас с тобой будут ожидать еще какие-то более новые интересные сюрпризы ну а на этом у меня пока для тебя все что ты думаешь о будущем обновлении что конкретно тебе не хватает на барви Херп? какие ты бы хотел увидеть новые механики обо всем этом пиши мне в комментариях